Здравствуйте! На момент записи этого ролика совсем недавно, 2 сентября 2020 года, ушел из жизни выдающийся американский антрополог, профессор Лондонской школы экономики и левый интеллектуал Дэвид Гребер. По своим политическим взглядам Гребер был анархистом и одним из идеологов движения ⁇ Оккупай Уолл-стрит ⁇ После себя он оставил обширное теоретическое наследие, с некоторыми идеями которого мы сегодня с вами и познакомимся. И речь у нас пойдет о одной из самых известных книг Дэвида Грэбера, которая обычно переводят как «бредовая работа». В оригинале Гребер выражается более грубо. Он говорит о «булшит Джобс». Что же это за такие работы, которые являются этими самыми «булшит Джобс»? Возьмем несколько примеров из книги Дэвида Грэмпера. В Испании не так давно был случай, когда чиновник, занятый в комитете по водоснабжению, внезапно осознал, что, собственно, его деятельность ничего не решает, и, в общем-то, то, чем он занимается, не имеет абсолютно никаких последствий. В результате он впал в депрессию и по совету своего терапевта просто перестал ходить на работу. В результате он 6 лет не появлялся вообще на работе, занимаясь чем-то более полезным, а именно изучением философии Спинозы. В результате, правда, его раскрыли, но случилось только потому, что мэр города решил наградить его медалью за долгую службу. И внезапно оказалось, что такового работника на месте нет. Ну, здесь, конечно же, либералы возразят, что это неэффективный бюрократический аппарат, неэффективная государственная машина. Ну, возьмем другой случай. В сегодняшний день армия вооруженные силы Германии довольно большую часть каких-то вспомогательных функций В общем-то исполняют не собственными силами, но аутсорсят различным коммерческим фирмам И вот есть такой случай, немец по имени Курт специалист по IT, который работал на логистическую компанию, которая была субподрядчиком, у субподрядчика, у субподрядчика, который работал, наконец, на вооруженные силы Германии. И вот, допустим, такая ситуация. Необходимо какого-то работника в бараке перевести из одного офиса в другой, который находится за две двери по коридору. Значит, нужно перевести туда и компьютер рабочий данного работника. Как это происходит? Ну, вначале заполняются какие-то бланки, отсылается запрос, запрос получает одобрение и соответствующие документы переходят к субподрядчику. Далее это идет через нескольких субподрядчиков и в конце концов звонок получает наш Курт. Курт едет за несколько сот километров в этот барак, заходит в офис, фиксирует наличие там рабочего компьютера упаковывает его ящик, запечатывает ящик и оформляет еще какую-то документацию. Эта документация проходит, опять же, через несколько уровней бюрократии, после чего другой субподрядчик присылает логистического специалиста, который берет этот ящик и переносит в соседний офис. После этого в этот офис заходит наш Курт, он вскрывает, фиксирует вначале, что печать не вскрыта, вскрывает печать, заполняет еще несколько документов, включая, собственно, накладную о том, что такая работа была проведена. Все это еще проходит через какой-то бюрократический ад, после чего устанавливает, наконец, компьютер и отправляется домой. Казалось бы, абсолютный бред, но это вещь, которая постоянно и регулярно происходит. У него такая работа. Когда он написал о ней в своем личном блоге, разумеется, туда набежали либералы, которые начали кричать, такого не может быть, потому что частник не может быть таким неэффективным. Но вот именно такие бредовые работы как раз составляют все большую и большую часть современной неолиберальной экономики. Какими же критериями должна соответствовать некая работа, чтобы ее можно было считать бредовой? Во-первых, эта работа должна быть абсолютно бессмысленной, бесполезной или даже прямо вредной. В этом смысле бредовая работа прямо противоположна плохой работе, или, опять же, как грубо выражается Гребер, шит jobs Собственно, плохая работа это, как правило, работа тяжелая, сопряженная с какой-то, возможно, даже вредом здоровью, с низким престижем и, самое главное, низкооплачиваемая. Так вот, это вот плохая работа, которую люди обычно стараются не попадать. Она как раз абсолютно необходима для нормального функционирования общества. Достаточно представить себе, что завтра, например, эта работа-то исчезнет. То есть просто вот представители таких профессий, как уборщики, медсестры, различные работники розничной торговли, вдруг завтра не выйдут на работу. Вообще-то наступит коллапс экономический. И вообще коллапс повседневной жизни. Но если представители бредовой работы выйдут, не выйдут завтра на работу, никто этого попросту не заметит. А возможно мир даже станет лучше. Речь идет о разнообразных финансовых консультантах, пиарщиках, селемаркетологах, разнообразных корпоративных лоббистах, корпоративных юристах, HR-ах и тому подобных персонажах. И вот вместе с тем как раз они получают вполне неплохие деньги, в то время как представители действительно нужных профессий получают какие-то гроши и, в общем-то, прямо скажем, над ними издеваются в отношении условий их труда. Второй. При этом важно отметить, что в данном случае польза – это довольно условное понятие, довольно субъективное понятие. То есть Гребер не отразвесляет это с производством каких-то материальных благ. Ну, например, опять же, он приводит в случае своего друга молодости, который был талантливым поэтом и музыкантом и играл в некой инди-группе. Ну, потом он женился, у него появились дети, денег стало не хватать, и он пошел работать с каким-то чем-то вроде финансового консультанта. Ну, и он как бы жаловался, что он абсолютно не видит теперь смысла своей жизни. То есть то, чем он занимается, вообще никому никогда не принесет никакой пользы. Общество его труда просто не замечает. В то время как раньше он делал что-то полезное, но он какие-то пел песенки, которые кому-то нравились, кому-то доставляли удовольствие. Важнейшим э, другим здесь фактором является не только то, что работа должна быть бессмысленной и бесполезной, а на, э, сам работник должен осознавать, что она такова. То есть абсурдность должна быть настолько велика, что даже самому работнику невозможно врать себе. Сам он тайне понимает, что он занимается чем-то абсолютно бессмысленным. Более того, к этому добавляется определенное лицемерие, так как внешне он должен показывать, что занимается чем-то важным. Такой работник никогда не признается в бессмысленности своей работы своему начальству или даже коллегам, и тем более он не признается в этом средством массовой информации. Грейбер сообщает множество случаев, когда он общался с такого рода работниками, они сами жаловались ему на бессмысленное своего занятия, но потом, когда у этих же работников брали интервью, например, для газеты или телевидения, они, конечно же, защищали свою профессию и, в общем-то, создавали вид, что им все нравится. В этом, конечно же, вот такая вот ситуация, когда у нас есть люди, которые просто не понимают, зачем их работа вообще нужна, и вообще зачем они существуют, как таковые работники, чему они дают столько часов в своей жизни, очень тяжело сказывается на психическом здоровье таких людей. И действительно, депрессия, непонимание смысла своего существования неизбежно сопряжено с такой работой. Хотя и остается в тайне, потому что такой работник, как правило, об этом открыто чаще всего не говорит. В этом смысле... Надо понимать, что таких работников на самом деле не просто немало. Их становится все больше и больше. Так, например, в Великобритании проводили опрос, согласно которому 37% работающего населения опрошенного признались, что не видят смысла совершаемой ими трудовой деятельности. В Голландии эта цифра еще выше, 40%. Но на самом деле, по мнению Гребера, даже эта цифра занижена. Конечно, дело в том, что есть... Куча офисных работников, которые делают, казалось бы, что-то полезное. На вопрос, сколько времени они этим занимаются. Как правило, такой офисный работник занимается чем-то полезным примерно 15 часов в неделю. При этом работает он 45-50 часов или даже больше. А в остальное время он залипает где-нибудь в фейсбуке, постит мемы с котиками или играет в онлайновые игрушки. На фоне этого развилась целая индустрия, в общем-то, мобильных игрушек, как раз для скучающих офисных работников. Здесь очень показательна сама эта цифра в 15%, в 15 э, часов э, рабочего времени. Дело в том, что в начале 20 века американский экономист Джон Мейнард Кейнс э, предсказал, что к концу 20 века в силу развития научно-технического прогресса средний работник, в странах развитого капитализма будет работать 15 часов в неделю. Но мы увидим, что так не произошло. Обычно вину возлагают на консюмеризм и общество потребления. Дескать, мы стали слишком много хотеть крутых вещей, из-за этого вынуждены работать целый день. Но если посмотреть реальную занятость, то относительно малое населения занято, например, в производстве айфонов или модных кроссовок. Как раз большая часть этого времени ложится на такой вот абсолютно бессмысленный, бесполезный или даже прямо вредный труд, который, тем не менее, исправно совершается огромной массой населения в странах капиталистического, особенно Запада. Здесь, в этом плане, стоит вспомнить, что когда-то, во время Холодной войны, Западная пропаганда против СССР всячески была направлена на то, что советская система крайне неэффективна, что в советском магазине нужно три работника, чтобы продать один кусок мяса. Но сегодня капитализм в его неолиберальной модели пришел к тому, что сам рисовал в качестве вот такой вот карикатуры на Советский Союз. Здесь особо все это выглядит иронично, учитывая, что сама неолиберальная политика, ее главным лозунгом является эффективность. И здесь мы видим, что капитализм в целом работает совершенно иначе, чем отдельная капиталистическая фирма. Когда в отдельной капиталистической фирме принимается бизнес-план и он не работает, его отменяют и заменяют другим. Но нам уже с 80-х годов подсовывают неолиберальную экономическую политику. Она работ... уже видно всем, что она не работает, что она жутко неэффективна. И вместе с тем ее по сугубо политическим во многом причинам продолжают навязывать. И вот на этом примере как раз Дэвид Грейбер показывает нам, что та неолиберальная экономика, в которой мы все имеем счастье существовать, Является не просто эксплуататорской, не просто угнетающей, она является еще и неэффективной по своим собственным критериям. А у нас на сегодня все. До новых встреч.